Nice like yes, yes, exactly Всем привет! Меня зовут Маша, и в этом видео я расскажу вам о нашей поездке в Париж. Мы успели съездить сюда до обострения коронавируса, и, по-моему, сейчас закрыли ловр, закрыли какие-то общественные места, и ну, это, конечно, плохо, но вот к нашему счастью эта ситуация никак не отобразилась в нашей поездке, и мы смогли без ограничений классно отдохнуть. встретилась солнце. Первым делом мы пошли искать место, где можно купить транспортную карту на Вига, это как московская тройка. Мы шли по указателям к поездам, обозначается как РОР RIR латинскими. А в этом офисе нам сделали карты, мы взяли безлимит на неделю с 1 по пятую зону. Так выглядит сама карта. Фотки мы сделали заранее, размером 2,5 на 3 сантиметра. Любовь Париж. Из аэропорта до города мы решили добраться на автобусе «Ройси Бас». Конечная остановка «Опера Гарния». Сейчас сколько? До 40 минут добрались. Все нормально. Окей. Okay. Этажное метро. В Париже огоньки загораются в обратную сторону. Подошли. Да. удивительно рядом лувр раньше был зданием закрытым то есть полностью периметр был еще вот стояло там здание Ой, это, кажется, Мы на площади тракадера весь прикол этой площади в том чтобы приходить сюда тогда когда нет народу И Люди что приходит за этим I wish, I you Доброе утро, Париж. Встали в 7 утра, чтобы выйти на пробежку. Потом пойдем в Лувр, посмотрим, что там. Прыгнул валерина, растягивается с утра. И убрать за собой. Всё? на 40 минут они ехали часа Всем салют, друзья, это красава Мы едем в Лувр И внимание на поезд Метро в Париже, такие маленькие расстояния метро, что иногда видно Главный вход Лура, куда все время стекается много народу и очень много очередей. Вон там есть выход со станции метро, прямо один из других входов в Лур. Он менее прекрасен, там практически нет очереди, и вы быстро зайдете в Лувар. План такой. Мы сейчас пойдем к самому значащему экспонату. Это мона Я взял эту устойчивую информацию вон там. Там никого нет, людей вообще там нет, работников. Там только как раз такие эти карты. На разных языках мира. Если ты видишь вот такой цвет, значит, это русский. Мы прошлись по главным достопримечательностям. Это Ника Самофракийская, Венера Милосская и, собственно, сама Джаконда. Мы находимся у триумфальной арки на площади Карузель. И вот здесь можно видеть. Сначала стоит обелиск. Ой, автобус. Затем триумфальная арка. Пошли на обед. Это лучший бизнес-ланч. Не знаю, как настоящие туристы, мы взяли обзорную экскурсию в 15.15. .15. А это Аля, наш экскурсовод, очень приятная девушка. ...церки стали свидетелями очень многих событий, в том числе революция, Французская революция. Можете здесь? Мы идем через стену. Самая лучшая детекфира готовит самые лучшие макароны. Там это поставить, что я как будто вот попадаю? поешь? Я, я что-то пел, просто импровизация. В этой церкви снимали «Год да Винчи». Мари-Мари, где мы? Мы рядом с зданием, которое называется «Консирджери». Если я правильно поняла, то когда-то это здание было тюрьмой. Смотрите. Написано share now. Какой-то логотип. Срочно. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> На самом деле это неправда, потому что во Франции в 80% случаев официантами работают мужчины. Это выигрывает первое место. Это означает, что целый год она будет доставлять хлеб. Самому президенту мы попробовали парочку сэндвичей и убедились в том, что там действительно вкусно. Быстро. Котки, быстро. И, и этот день является началом концерта французского Алхамбия. А это Сан-Дени, в честь которого был назван район Монмартер, что в переводе гора мучеников. Скажу, маме не поверят вообще. Монмартер это такой уникальный район Парижа. Каждый камень, каждое окно, в котором имеет историю, связанную с творческой личностью, которая да, там жила. Вроде про волю. Чёрная есть чуть дальше, где колонны. Ага. Вот кран еще желтый. Ага. Это у нас от Бам-де-Пари. Там стоящие леса. Ну, не такая, конечно, но все равно <laughs> похоже там что-то. Таким маленьким улочкам в Монмартре есть такие огромные автобусы. Я думал, вот это я сейчас буду делать так, как я делал, типа, красиво. Давай вот это в кадр попадёт. Берем улитку. Вот мы взяли улитку, ать, поставили её. Я положила, а то да это батат. Да, он варится. Ну просто он очень долго будет вариться, поэтому его сначала лучше подварить, а потом в духовку, а чтобы он в духовке такой стал немножко хрустящий. Антонимый. А тут мы потестили сифон для газирования воды. В Париже очень много открытых эскалаторов и не работают даже в дождь. Окошко. Самое главное — туда. Мы сидим, кстати, на исторической оси. Вот Гранд Тарк. Можно сделать вот так и вот отрезать. Не получилось, нет? прежде чем поехать мы посмотрели прогноз погоды и было написано что будет дождь и облачно ну, собственно мы находимся на одной из набережных и что нас удивило вот эти ящики я думал что это что-то связанное с противопожарным Охраны, mm -hmm. да, ничего. На самом деле, сюда просто торговцы, которые торгуют книгами, магнитами, ну, всякими такими припушками, складывают вещи сюда, у них заканчивается как бы, рабочий день, они их закрывают и уходят домой, не таская тяжести, утром открывают и дальше продают. Музей Орсе, раньше это был вокзал, сейчас это галерея. Но некоторое время это здание еще было почтой. Самая выставка какая проживал Париже Интересно то, что в 19 веке создали тюбиковые краски и у художников появилась возможность рисовать не в мастерской, а на свежем воздухе. Появилась пленерная живопись, люди стали больше рисовать пейзажи, и все внимание переключилось на игру света и тени. И вот именно в это время зародился импрессионизм. Ван Гог относится к пост-импрессионизму. Он уже ломает пропорции, шаблоны и живет в своей реальности. Нет, она сидит, будто бы смотрит со своим мужем. Но ясно, что у них все плохо. Она ее не видит. Она, интересно, она что меня привела. Она взяла какой-то абсент, что ли? Это подруги. Посередине Таня. Галимова. А это приглашенные гости. Пошли свою тусовку. У нас по галерее Лафаэда три здания. И, вот, и в этом находится обзорная площадка. Мы, видимо, настолько устали, что забыли про обзорную площадку, ради которой пришли. Окей, оставим на следующий раз. Раньше это был город с очень маленькими улочками вообще. Не было вообще никакой красоты. тут пришел Осман, пришел... У нас было 4 полных дня для того, чтобы познакомиться с городом. Для первого раза это более чем достаточно, ведь Париж это город, куда нужно возвращаться. Так что еще увидимся!